Какие наркотики вы пробовали? Я не пробовал тяжелый Я пробовал в Америке, пробовал там марихуану. Да не знаю, месяц назад. Первый раз я покурил о, зеленки, когда мне было 9 лет. Я вообще за дегранизацию де де де де наркотиков. Потом через какое-то время я понял, что я с этим начинаю заигрываться, и это очень сильно э, и пагубно влияет э, и на мое здоровье, и на мою голову. Я упорел. Вот с 13 до 19 я горел так неплохо. А потом переехал в Америку и перестал употреблять. А знаете почему? Потому что не с кем был. Каждый год в России по наркотической 228-й статье уголовного кодекса судит около 100 тысяч человек. Это каждый седьмой приговор российского суда. За преступления, связанные с наркотиками, в России можно получить до 20 лет лишения свободы, а иногда пожизненный срок. Всего за наркопреступления сидят около четверти всех российских осужденных. Сегодня война с наркотиками одна из самых актуальных в мире тем. Пока одни страны легализуют наркотики или отказываются сажать людей за их покупку, в России вводят штрафы за пропаганду наркотиков и пугают наркопотребителей огромными тюремными сроками. Дело журналиста Ивана Голунова. Трейды и облавы, уголовное преследование за покупку антидепрессантов. Четверо граждан организовали цех по изготовлению синтетических наркотиков. Обнаружено 192 килограмма готового к реализации наркотического средства мифедрон. Все это последствия войны с наркотиками в России. Правда, когда-то все было по-другому. Когда наша страна была в авангарде исследований психоделиков. Все наркотики – это психоактивные вещества, но не все психоактивные вещества – наркотики. Разница между ними очень простая – наркотики запрещены законом. Самое популярное психоактивное вещество в мире – это кофеин, но наркотиком он не считается. В отличие от кокаина, который действует на мозг похожим образом. В конце 19-го, начале 20-го веков во многих медицинских, юридических текстах Встречается термин яды действующие на сознание или подобные термины которые как мне представляется довольно близок современному пониманию психоактивных веществ меня зовут Павел Васильев я историк я в том числе изучаю наркополитику в ранней советской России в поздней имперской России были определенные социальные группы которые потребляли достаточно активно те или иные психоактивные вещества. Это были круги декадентской интеллигенции в Петербурге или в Москве, были определенные этнические и религиозные группы на национальных окраинах, где потребление наркотиков также было привычной практикой. Но это не вызывало особой тревоги ни у имперской администрации, ни у профессиональных групп медиков и выстав. Все психоактивные вещества можно условно поделить на четыре категории. Стимуляторы, вроде кофе, амфетамина или кокаина, депрессанты, алкоголь и транквилизаторы, абиоиды, например, морфин или героин, галлюциногены или, как их еще называют, психоделики. В медицинских текстах рубежа 19-20 веков проблема чрезмерного потребления кокаина или героина вставилась, в принципе, в одном ряду с проблемой чрезмерного потребления алкоголя, кофе или табака. Важно понимать, что в 1914 году началась Первая мировая война. Было следствие, которое заключалось в том, что многие солдаты на фронте пристрастились к морфию. но в российском контексте, как мы понимаем, Первая мировая война должна рассматриваться в более широком контексте. Историки Питер Холквист, Игнатьевских характеризуют десятилетие, начавшееся в 1914 году, как континуум кризиса или жизнь в катастрофе. То есть на протяжении практически десятилетия сменяли друг друга политические, социальные, экономические кризисы: Первая мировая война, революция 17 года, гражданская война, становление советской власти, военный коммунизм, переход к НЭПу и так далее. И в этот период в том числе наркотики покидают вот эти вот узкие социальные группы. Они, если угодно, выходят на улицу. То есть типичным потребителем кокаина становится не поэт-декадент в салоне Петербургском, а теперь это беспризорник, который нюхает кокаин на улице. И это становится серьезной проблемой как для медиков-криминологов, для профессиональных групп. В конечном итоге они убеждают государство в том, что необходимо принять меры, необходима более активная политика в отношении наркотических средств. Ну, парадокс вот этого десятилетия, когда в России существовал сухой закон, в том числе в том, что алкоголь оказался полностью нелегальным, а кокаин при этом продавался в аптеках, и его можно было получить, подделав рецепт или договорившись с фармацевтом. История исследования ЛСД в России началась в 1864 году, когда чешский психиатр Станислав Гров приехал в Москву по обмену. Тогда Гров работал в Пражском институте психиатрических исследований на факультете изучения межличностных отношений, где изучал действия психоделика ЛСД на психику человека. Швейцарский химик Альберт Хоффман впервые синтезировал, попробовал и описал эффекты ЛСД в 1938 году. Вскоре веществом заинтересовались спецслужбы и ученые, а затем хиппи. В 60-х в коммунистической Чехословакии ЛСД можно было производить легально. Там вещество находилось в официальном списке лекарств наряду с аспирином и инсулином, чем и пользовались исследователи. В Праге Гроф исследовал применение ЛСД в психотерапии. ЛСД действует на человека в среднем от 6 до 12 часов. Столько же длились сессии Грофа. В Ленинградском институте имени Бехтерева он провел Сеанс, в котором приняли участие советские психиатры. Как вспоминал Гроф, многие из них интересовались психоанализом и работами Фрейда, но держали это в тайне из-за советской идеологической диктатуры. По воспоминаниям эксперта США по советской психотерапии Исидора Циферштайна, три года спустя сотрудники Института Бехтерева уже увлекались йогой и дзен буддизмом Гров считает, что эта перемена произошла после того, как российские психиатры начали использовать ЛСД в своей работе. В Союзе исследования ЛСД запретили в 1967 году. Тогда же об опасности вещества заявили ВОН. Это произошло потому, что ЛСД попало в руки обычных людей, и его все чаще употребляли ради удовольствия, а не в научных или медицинских целях. В 90-х ЛСД вернулся в Россию уже в качестве наркотика. Станиславу Криворучкину все это время не давали покоя злополучные марки, обнаруженные в тайнике. Было непонятно, почему они оказались вместе с героином. Профессионалы-филателисты, исследовавшие их, подтвердили, что им ничего не известно о выпуске подобных марок, и ни в одном каталоге они не зафиксированы. В результате сложной химической экспертизы, наконец, выяснили, что каждая марка является сильнодействующим наркотиком, известным в мире как ЛСД. Но раньше этот препарат и такая форма упаковки в руки российских экспертов не попадали. 16, 18 доз. Моя научная деятельность началась в середине 80-х годов. Тогда я работал в Ленинградском областном наркологическом диспансере. Там была очень такая креативная группа молодых э, врачей, которые пытались найти новые подходы к лечению алкогольной зависимости. В то время алкоголизм был ведущей проблемой в России. Витамин впервые синтезировали химики фармацевтической компании «Парки Дэвис» в начале 60-х годов прошлого века. Сначала его применяли только как обезболивающее, к концу десятилетия его протестировали во Вьетнаме на американских солдатах. Кетамин стали применять в ветеринарии, за это его прозвали «лошадиным транквилизатором». Крупицкий открыл психоделические свойства кетамина самостоятельно, хоть за границей уже было, о них известно, в Советском Союзе об этом никто не знал. Он решил проверить, что будет, если использовать кетамин для лечения алкогольной зависимости. Исследования показали хороший результат. Вскоре Крупицкий стал лечить и людей, которые употребляли опиоиды. За следующие 10 лет через кетаминовую терапию Крупицкого прошли более тысячи человек за зависимости от героина. Это был успех. В долгую ремиссию вошли около 65% пациентов. Для сравнения, консервативные методы помогали менее чем четверти пациентов. Исследования проводились на хорошем методическом уровне, были а, открытые публикации в России и за рубежом, но после принятия а, федерального закона все исследования были остановлены а, и сейчас никакого а, ослабления запретов не предвидится. Это Михаил Зобин, нарколог и основатель клиники кетаминовой терапии в Черногории. В этой стране кетаминовая терапия легальна вне официальных предписаний. Если лекарство зарегистрировано, то врач может его использовать по своему усмотрению. В Черногории кетамин зарегистрирован как анестетик, но Зобин использует его для лечения депрессии. В начале 70 х годов прошлого века я был начинающим психиатром. У моего пациента с острой парафренией приключилось острое хирургическое заболевание. И когда после вмешательства его вернули в психиатрическое отделение из хирургического, проявление психоза в значительной степени редуцировалось. Поскольку во время операции для анестезии использовали э, кетамин, у меня были все основания предполагать, что именно он оказал столь, столь мощное терапевтическое воздействие. И хотя, и хотя симптоматика в течение недели стала возвращаться, в прежнем уровне она уже не достигала. Э, в последующем я еще неоднократно пытался с помощью кетамина преодолевать фармакорезистентные э, психопатологические состояния. Э -э, Все-таки препарат был достаточно хорошо изучен, имел безопасный фармакологический профиль, и мы его использовали в субанестетических дозах, то есть в дозах, не достигающих анестезии с утратой сознания. Его действие связывается э, с другим нейромедиатором, глутаматом. Э -э, терапевтические эффекты кетамина э -э, Связывается и с его свойствами пластификаторов томатных процессов и рецепторов, но также и с его э, психоделическими эффектами, которые оказывают преобразующее воздействие на психическую деятельность э, в целом и сопутствующие нивелированию депрессивной симптоматики. Хотя кетамин, строго говоря, не относится к психоделикам, он обладает диссоциативными эффектами схожими здесь с теми ну таких как псилоцибин, мискалин, ЛСД. Из-за того, что кетамин стал популярным среди российских наркопотребителей, в 1998 году его признали психотропным веществом. Через 4 года его запретили использовать для лечения зависимостей, и исследования Крупицкого оказались под запретом. Сегодня в России ничего подобного не проводится. При этом в других странах начался расцвет кетаминовой терапии. В Америке очень много кетаминовых клиник, где лечат не только резистентную депрессию, но, как я уже говорил, целый ряд других психических, расстройств и хроническую боль. Это, конечно, очень радостно наблюдать и приятно это видеть, потому что ну, это же, в общем, развитие тех идей, которые мы начали развивать еще в середине 80-х, развивали в 90-е годы. И я, я очень часто выступаю на конференциях, посвященных кетаминовой терапии и рассказываю о истории, о том, как все начиналось в разных местах. В Великобритании, в Соединенных Штатах, в Германии рассказываю об этом. Но рассказываю только об истории, потому что наши исследования – это уже теперь история медицины. Где-то Лет 10 назад я понял, что есть одна огромная, невероятно интересная тема, которая у нас практически никем не охвачена. Это тема энтеогенных грибов то есть грибов, так или иначе, влияющих на сознание употребляющего их человека. И та огромная роль, которую они сыграли в развитии культуры и религии всего человечества. Это Михаил Вишневский. Миколог, предприниматель, шаман и главный популяризатор красных мухоморов в России. В природе открыто больше сотни видов силоцибиновых грибов. В России все они нелегальны. Зато по закону можно собирать и употреблять кое-что похожее — красный мухомор. Цебяные грибы – это одна история, а красный мухомор совсем другая. С точки зрения нашего законодательства ни сам гриб, ни его действующие вещества не э, входят ни в какие списки и никаким образом не преследуются. Поэтому э, вся деятельность, которая происходит у меня вокруг красного мухомора, она совершенно легальна. Если говорить о мухоморных трипах, да? Сама по себе формулировка очень неправильная. Мухоморный трип. Трип – это, это путешествие. Да? Это то, что, если говорить по-английски, just for fun. Вот красный мухомор – Опять-таки, в отличие от тех же псилоцибиновых грибов, запрещенных на территории Российской Федерации, это ни разу не «just for fun» и совсем не «trip». На Западе сейчас происходит психоделическая революция. Глюциногены используют в экспериментальной психиатрии. А некоторые люди употребляют небольшие дозы психоделиков для повышения продуктивности. Это называется микродозинг. Когда ты съедаешь псилоцибиновые грибы, Плюс ты разбираешь свои детские травмы, ты понимаешь, что ты женат не на той женщине, работаешь не на той работе, иногда и даже довольно часто это меняешь. И вот как-то так это работает, если ты подходишь к псилоцибиновым грибам не стоит точки зрения, чтобы посмотреть, как дышат стены, да, а с той точки зрения, что вот ты хочешь провести какую-то собственную самопсихокоррекцию. После красного мухомора, в отличие от псилоцибинного грибов, ты думаешь, блин, какое счастье, что у меня есть ход какая-то жена, что я вообще хожу на работу, что я дышу воздухом, он попадает ко мне внутрь, и это вкусно. Я жив, и это класс. И вот что такое настоящая терапия красного мухомора. В России тоже происходит небольшая психоделическая революция, но своя, мухоморная. Многие люди... И это совершенно правильно, не могут решиться на эксперимент, особенно первый, да, прием мухомора самостоятельно, потому что в интернете сходят всякие разные слухи, Я и между тем описание реальных случаев, ну, в общем, это может быть действительно непросто, особенно если этот человек, человек с лобильной психикой, то есть с подвижной. Но моя роль глобально заключается в следующем. Во-первых, перед началом ритуала, это занимает достаточно длительное время, несколько часов, я ввожу людей в курс, успокаиваю их. Они съедают по маленькому кусочку гриба, они пьют мухоморный чай. Я рассказываю им, зачем они на самом деле сюда пришли и что с ними будет происходить. И после этого люди уже съедают грибы и начинается поэтапное погружение в мухоморную реальность. И вот тут наступает две моих следующих роли. Вторая, поскольку у меня обычно уже есть помощники, к счастью, не основная это держать, а не пущать. Да? Вот какие-нибудь лежат зайчики нормальные, и вдруг встает 120-килограммовая туша, которая уже не видит ничего, кроме своего мухоморного мира. Он уже в другом пространстве, можно к зрачку подносить зажженную зажигалку, не будет никакой реакции, человек там. И вот он просто тихо идет куда-то своей тропой, которую видит он один, и наступает ногой на зайчика, и зайчик получает отдавливание всего, что можно отдавить. Вот все эти случаи надо отлавливать, а также отлавливать тех, кто пытается выпрыгнуть в окно, что-нибудь сломать себе или другим. Допустим, человек может осознать, что его дух находится вдруг неожиданно, и он прямо сейчас это понимает, в теле другого человека. И для того, чтобы его дух к нему вернулся, он должен себя убить. И начинается с разбега головой об стену, да, или вот что-нибудь такое, значит, надо успеть поймать, уложить, зафиксировать. Ну вот, я в этом достиг уже большого совершенства. И третья роль, которая, как шамана, да, у меня во время ритуала есть, достаточно забавно, но это бывает всегда, люди, уходя туда, воспринимают меня как человека, их туда отправившего. И единственный, кто может до них достучаться снаружи, и, соответственно, наоборот, единственный, к кому они могут оттуда обратиться, чтобы их услышали, это я, ну или любой, кто их туда отправил. И вот они практически не понимают, что с ними происходит, когда совсем плохо или что-то не так, или страшно, они меня зовут, и они в состоянии со мной общаться, то есть я проводник. Да, с точки зрения шуманизма это называется проводник. И вот я к ним подхожу, беру за лапку, кладу руку на голову, да, успокаиваю, да, слышу, да, понимаю, все хорошо, путешествую дальше. Вот три момента. В принципе, я, пожалуй, не боюсь, что красный мухомор запретят. Вы себя чувствуете человеком, который обманывает всю эту систему, каким-то образом и... Я никогда не задумывался о таком вопросе, а как система будет реагировать на то, чем я занимаюсь. Точно так же я не думал о том, обманываю ли я систему, нахожу какие-то лазейки или что-то подобное. Я просто занимаюсь своим делом. У меня даже нет времени думать об этой системе, потому что мухомор вечен, а система приходящая.